РУ 251 немецкий легкий танк 4 ранга с БРМ 70. Танк интересный, но довольно-таки неоднозначный, и на это, конечно же, есть свои причины. И тем, кто все-таки взял ружьку во время скидок, заранее соболезную. Ну, а те, кто положил на нее глаз, советую как можно лучше взвесить все за и против. Этот танк уже довольно-таки давно в игре и, естественно, как и многие другие премиум танки War Thunder, что был, естественно, по нерфу. Еще год-два назад имел он БС-6.7 и очень даже так недурно разбавлял немецкий тягомотный и вялый до уныния сетап из второго Тигра, второй Пантеры и Флаг Флагпанцера 341. Но на саму ружку нерв, в принципе, сильно не повлиял. Она как пробивалась любым острым предметом, так она в принципе, и осталось. Но урон Ружки это самый большой обман в истории War Thunder. Я как бы далеко не на всей технике в этой игре поиграл, но что-то мне подсказывает, что такой уебенский урон будет сложно кому переплюнуть. Но сыграв более 400 боев, я уже даже каким-то образом и привык, и теперь какое-нибудь попадание, э, непобритие, затекание урона, окрашивание экипажа в золотый цвет вызывает чаще всего уже не гнев, а некое даже умиление. Хотя порой смех отбитого ТЦПшника нет, нет, до да проскочит. Но, Ружка как бы вовсе не этим делает результат, и бой, который вы видите на своих экранах, прямое этому подтверждение. Играл я как-то вот с этим аборигеном в отряде, и это мог быть тот самый бой. Под эпичную музычку, с хорошими тактическими решениями и взаимодействиями в отряде, но нет, прошу любите жаловать, его мудачество Адам забыл включить запись своего микрофона, чем, собственно, и заруинил хорошую запись. Ну да ладно, с кем не бывает. В общем, попал я впервые на новую карту Арктика, и это именно та. Та локация на которой рушка может в полной мере раскрыть все свои лучшие стороны и это, как вы уже догадались по ранее сказанному не урон и уж точно не броня, а конечно же скорость. По пересеченке в среднем она бежит 45 км в час, ну а по городской местности может даже с легкостью набрать больше 70 км, за счет чего вы сами первыми занимаете ключевые позиции, но закрепиться на них будет получаться очень-очень редко, так как, во-первых, дика тонкая броня, и во-вторых, сама компоновка танка вам не позволяет пережить ни одного выстрела. Это вам не нибудь там DF105 или Puma. Кружка отлетает в 90-95% случаев именно от ваншота здесь вам и три члена четырех башни и выкладка как впереди так и в центре корпуса также вы очень хорошо отлетаете от всего что имеет избыточное давление кумулии, и фугасы ну и конечно же куда без летки Для такой компоновки рушка очень часто отлетает от одной плотной очереди если нет то летчик делает второй заход ну и там уже наши полномочия все но также как в скорости рушка хороша и в разведке за счет скорости вы занимаете позицию, например, на каком-нибудь холме, и даже если вы сами не можете вести огонь, хотя в пушках гнется здесь будет заров, вы с легкостью помечаете около 5-6 противников, и как бы плохие не были ваши союзники, они все равно отработают по помеченной цели. Именно поэтому на этом танке цифра уничтоженных вами противников в неполной мере отражает вашу эффективность в бою. У вас может быть 1-2 фрага, но также может быть дополнительно к этому еще и 7-8 помощи уничтожений. И играя на танках подобных ружки, все чаще задаешься вопросом, почему улитка не добавляет профили графу, пусть даже не помощи уничтожения, а хотя бы графу помощи уничтожения по разведданным. Понимаю, что это не так важно, но все же для статодрочеров лишним оно бы не оказалось. Как вы поняли по превью, в этом бою была набита ядерка. Я, конечно же, мог бы просто рассказать, какой я молодец и как красиво была затачена катка, но будет глупо отрицать, что в некоторых моментах мне просто-напросто везло. Пережить одно попадание на ружки – это уже нонсенс. А в этом бою было, ну, больше двух, наверное, даже три попадания по мне. Также в бою была и летка, но по мне лично ни одного прилета не было. Также весь замес происходил именно на восточной стороне карты, что мне в принципе и развязало руки и только с середине боя танкисты почуяли что-то неладное и начали меня немножечко поджимать. Ну и самым важным, конечно же, была игра отрядом и своевременная помощь доктора. Например, в случае с конкарером, когда у меня не прошел урон и он начал меня пушить, доктор дал по нему суптура. И будь это просто союзник, а не челик из отряда, у меня бы не было информации по повреждениям конкарера. И я бы ни в коем случае не начал его пушить. А так имея инфу о сломанном стволе и казеннике. Я начал его рашить. Но в этом бою конкурер был не один. С этим я справился сам. Выключил мотор. стал за трупик. Что дает особенно ночью. Плюс 300% маскировки. Ну и пока он там кого-то выцеливал. Я выбил ему казну. И как бы он в дальнейшем не брыкался. Как бы он не сопротивлялся. Все было тщетно. И не выдержав такого экшенного боя. Противник ретировался в ангар. Но я в свою очередь ретировался обратно на свою позицию, заметьте, что очень важно за счет хорошего заднего хода. Потом я бахнул светку, ну и в общем, там также помечал противников, ну а доктор по ним отрабатывал. И вот она, та самая встреча с конкерером. Я стреляю ему в НЛД, без урона, что под таким углом более чем очевидно. Опять же, за счет хорошего заднего хода легко успеваю спрятаться за трупик. Он начинает меня пушить, ну а доктор охлаждает его пыл в прямо с респа. И как в случае с первым кунгарером, я естественно начал его поджимать. И вот сейчас будет кульминационный момент, который покажет, почему многие все еще не хотят этот танк покупать. Делаю первый выстрел, желтый БК. Делаю еще один выстрел, минус мехвод и опять же желтый БК. Делаю еще один выстрел, минус наводчик и тюка красный горизонт. Чего я в танковой суете не заметил и что в этом бою для меня собственно и стало роковым моментом. Очков мне на ядерку сразу не хватило, но взял денитку, делаю минус полетки и получаю помощь уничтожения. Но долететь с ядерка это уже дело времени, которое, кстати, очень даже неожиданно у меня было. И вы просто посмотрите, как же красиво ночная ядерка. Думаю, моя эрекция на тот момент была полностью оправдана на этом я с вами прощаюсь кому зашел контент лайк также подписаться не забудьте если еще этого не сделали как бы вообще не вижу причины этого не сделать также можете писать название техники в комментариях на которую вы также хотели увидеть обзор в общем всем пока ребята и до новых встреч. встречбила я техку забил да.